Приветствую всех практикующих коучей, психологов и консультантов. Сегодняшнее видео для тех из вас, кто до сих пор испытывает недостаток клиентов и проявляется это прежде всего в том, что в графике ваших встреч, в графике ваших консультаций значится большое количество пробелов. Также сегодняшнее видео будет полезно и актуально тем, кто считает, что недозарабатывает на своих услугах, что мог бы получать больше за свой труд, мог бы продавать больше, но по какой-то причине пока не может перейти или на продажу массового продукта, или на повышение стоимости своих услуг до достойного уровня. На связи Ольга Ашпина и те, кто досмотрит сегодняшнее видео до конца, я дам несколько важных советов, как преодолеть эти ситуации. Итак, какие же ошибки при продаже своих услуг допускают практикующие психологи, коучи, консультанты? Сегодняшнее видео я записала буквально по горячим следам по итогам проведенных нескольких диагностических консультаций с, с вашими коллегами. И на что хочу сегодня обратить внимание? Первая ошибка, которую большинство из вас совершает, когда приглашает, неважно в социальных сетях это вы делаете или делаете офлайн, когда вы приглашаете на свои консультации или на свою платную работу, и ваше приглашение... Не вы ориентировано. Что такое вы ориентированное приглашение? Это когда клиент четко понимает, что вы конкретно зовете его, что он для вас подходит, и вы для него подходите. Расскажу примеры неправильного приглашения. Например, такой вариант. Очень часто, кстати, встречается он в социальных сетях. «Приглашаю на консультацию по выявлению предназначения». Приглашаю на консультацию по матрице души, приглашаю на консультацию по работе с паническими атаками или там по работе со страхами. Тема заявлена, но клиент себя не чувствует в вашем приглашении нужным. То есть клиент, не, ваше приглашение не вы ориентировано. Если такие ситуации знакомы вам, если вы сами такую ошибку совершали, ставьте лайк этому видео, слушайте до конца. Следующая ошибка, которую совершают консультанты, это когда создают такой продукт, Который на их взгляд ну, просто порвет рынок Вот Настолько это будет бомбический авторский курс Или трансформационная игра Или какой-то замечательный тренинг там, личностного роста Или трансформационная там, работа То есть вы все находитесь внутри создания этого продукта Этого курса Разрабатываете его Возможно вы это делаете вместе со своим партнером Или напарником создаете какую-то коллаборацию полностью увлечены созданием нового продукта при этом пропускаете важные маркетинговые шаги, то есть любой продукт создается только после того, как вы исследуете потребности своей целевой аудитории, четко выявите ее боли, сформируете концепцию будущего продукта в зависимости от того, что уже предлагают конкуренты на рынке. Если конкурентов нет, это не значит, что ваш продукт он прям будет бомбическим и действительно сразу завоюет сердца ваших клиентов. То здесь нужно быть тоже очень осторожным, и это тоже одна из ошибок. Поэтому мой совет, когда вы разрабатываете новые какие-то курсы, не пропускайте важные маркетинговые а, этапы, потому что ваш курс, ваша услуга, это в любом случае продукт. Это продукт новый для рынка, это продукт, который пока еще себя не зарекомендовал, поэтому не пропускайте важные маркетинговые элементы. И третья ошибка, которая свойственна тоже уже опытным консультантам, это когда вы а, в социальные сети приходите из офлайн и рассчитываете на то, что социальные сети это такой замечательный инструмент для тестирования как раз таки ваших новых авторских продуктов. Одно из сильнейших заблуждений, что в социальных сетях клиентов приглашать и привлекать намного легче, чем в офлайне, поэтому можно экспериментировать, можно разработать какой-то новый продукт и именно в социальных сетях попробовать его продать. Моя четкая рекомендация и мое убеждение, что все-таки в социальных сетях первым продуктом, который вы будете продавать и в дальнейшем вы планируете масштабировать эту услугу, то есть туда направлять трафик, Деньги, время, может быть, арендовать какие-то обучающие платформы, привязывать платежные системы. Первый продукт, он должен быть уже тестирован в офлайне или там на какой-то маленькой группе, или в индивидуальном коучинге. То есть это должна быть все-таки проверенная услуга. Проверенный продукт намного проще продать в социальных сетях, чем абсолютно новый. Вот такие вот три ошибки буквально за последнюю неделю я опять вижу у наших опытных экспертов хотела бы вас предостеречь от этих ошибок если для вас это было ценно-полезно ловите мой бонус для тех, кто досмотрел это видео до конца я с удовольствием приглашаю психологов, коучей, консультантов на мою бесплатную консультацию на которой мы рассмотрим неочевидные рассмотрим и выявим неочевидные ошибки при продаже ваших услуг и я дам вам несколько тактических и стратегических советов, как эту ситуацию исправить уже в ближайшее время, прям буквально в ближайшую неделю. Итак, записывайтесь на консультацию по ссылке, которая расположена ниже под этим видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. И в следующих видео я дам еще несколько дельных рекомендаций, как успешно продавать услуги консультантам, психологам и коучам в социальных сетях. С вами была Ольга Ашпина. Обнимаю! И удачных вам продаж!